Всем привет добро пожаловать на канал Ксиньори Тати, где мы учим испанский язык всего лишь за 3 минуты. Сегодня мы, сегодня, сегодня мы с вами выучим вопросительные местоимения. Кстати, вопросительные местоимения, разумеется, когда они идут в вопросе, всегда над ними будет стоять значок ударения. Это очень важно. Поэтому не, забивай, не забивайте на него и не забывайте его ставить. Так, начнем. и переводится как «что» либо «какой». Ен может переводиться только как кто. Донды Кэди. А донды куда? Де откуда? Например, откуда ты идешь? Иде донды откуда? Например, откуда ты родом? А кому? Как? Еще кому может переводиться как какой? Например, когда вы спрашиваете про человека, а какой он? План? Какое? Опиши в его. Вот это комо. Cuando и cuanto. Часто эти местоимения путают, потому что как бы D и C, да? Но мы их не путаем. Запоминаем. Cuando. Это с D. Cuando. Это когда. А cuanto. Это сколько. Но важно отметить. Cuanto изменяется как по родам, как и по числам. Например, сколько девушек. Quantas. Либо сколько парней? Chicos? Так ведь? Но это мы с вами еще попозже пройдем, но уже это запоминаем. И последнее вопросительное местоимение это... Куаль. Куаль. может переводиться как? Какой? И который? Вы сейчас уже подумаете. Ага. Значит, ки... И пуаль, и то как бы что и который, и там какой, который, какой же мне выбрать. Либо кей, либо куаль. Да, многие в этом как раз и путаются. Но об этом я вам расскажу вам в следующем видео. Поэтому оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, учите все вопросительные местоимения. И скоро мы с вами встретимся снова уже. Будем продолжать учить испанский.